Всем привет! Сегодня мы будем настраивать IPv6 прокси при помощи автоматизированного скрипта, но не при помощи сайта сервиса proxysu 3 прокси flash, а при помощи бар скрипта, который я лично написал, который мы будем закидывать на сервер через FTP клиент и настраивать. IPv6. К сожалению, при помощи вот именно этого сервиса Proxy.so не получилось автоматизировать настройку прокси IPv6. Не знаю, с чем это связано, толком не разбирался, нету времени на это, но почему-то адреса не пингуются, хотя все прописано идеально правильно. Видимо, какие-то загвоздки на хостинге. Ну, что сказать. Для того, чтобы настроить на сайте King Service открываем King Service, чтобы вы визуально видели, что это за хостинг. А, так, где у нас? А, вот он King Service. А, www.kingserver.com через дефис. Так, для регистрации я рекомендую вам использовать реферальную ссылку. Почему именно реферальную? Потому что я предоставлю этот скрипт только тем людям, которые зарегистрировались непосредственно по моей реферальной ссылке. Реферальную ссылку я кину под видео в описании. А, и также в личном кабинете, если я зайду в а, личный кабинет, то здесь по партнерской программе. Сейчас я зайду себе в личный кабинет, то по партнерской программе я увижу рефералы. Я увижу рефералы. То есть ваш ник. Что нужно будет сделать? Нужно будет зарегистрироваться на, на сайте King Servers и купить здесь непосредственно сам сервер. Сейчас я зайду на, так, не эта вкладка, к сожалению, сейчас откроем главную вкладку, не личный кабинет, а именно вот эту вот вкладку на основную страницу. Так, реферальная ссылка моя выглядит вот таким вот образом она будет прикреплена под видео так заходим на сайт по реферальной ссылке и выбираем россия сша или европа нидерланды смотря какой вам дело необходимо так я буду рассматривать на примере россия сейчас жмем заказать самый дешевый сервер за 5 долларов Ставим операционную систему Ubuntu, дополнительное ядро нам не нужно, IPv6 также заказываете 48. Также можно и написать скрипт для 4-й подсети, для 48. Также и имеет, можно написать и скрипты для 2 подсетей 48 и для 3 48 подсетей. Очень удобно, за один сервер мы платим единожды, а за каждую подсеть мы платим еще плюс 10 долларов. И можно, в принципе, написать и для разных ситуаций, то есть для всех вот этих вот вариаци вариаций я могу написать для вас скрипт. Смотрите, что мы делаем. Мы здесь покупаем, сейчас рассматриваем на примере одной 48 подсети. И все, больше здесь нам никаких, никаких не нужно делать действий, обходится это 15 долларов всего, это очень дешево, если даже сравнить с другими хостингами. так Ну и что нам нужно сделать? И отправить заказ, пройдете процесс регистрации и купите именно этот сервер расплачивайтесь в WebMoney, это очень удобно, здесь при этом не будет скрытых комиссий, в долларах оплатите 15 долларов и все, больше ничего от вас не потребуется. Так, ну ладно, в принципе, здесь все уже так ясно и понятно, мы перейдем на другой личный кабинет, где уже имеется сервер. Я выйду со своего личного кабинета и зайду под логином и паролем э, непосредственно под другой учетной запись. Так, логинимся под другой учетной записью и заходим э, уже в личный кабинет, нажимаем сервер здесь уже есть э, у нас сервер. Как видим, наш сервер активирован, статус активный уже, ну, ориентировочно прошел где-то ориентировочный час, может полтора после того, как мы заказали, он у нас здесь активный нам его активировали так установка операционной системы здесь стоит у нас у нас уже Ubuntu 16.64 наш IPv6 адрес IPv4 адрес который нам нужен для того чтобы подсоединиться подключиться через SSH клиент открываем наш клиент и забиваем наш хост IP-шник, и нам нужен наш пароль пароль вы получите все эти данные на почту или после переустановки операционной системы вот здесь будет ваш пароль. Просто я уже повторно переустанавливал здесь по, <coughs> операционную систему. Нажимаем логин. Так, идет сохранение и открывается у нас FTP-клиент. Вот такой вот FTP-клиент, вот эта консоль. Так, нам нужен сейчас FTP клиент. Сюда мы, мы кинем скрипт, который я предоставлю вам после того, как проверю, что вы, мой реферал совершенно бесплатно. А, здесь открываем и кидаем наш скрипт. Так, видео мануал с одним логином и паролем. Также, да, вот хотел сейчас сказать, можно сделать скрипт с одним логином или паролем на все прокси, или с разными логинами и паролями для всех прокси. На данный момент мы будем сейчас рассматривать один логин и пароль на все прокси. Так, значит, сейчас на данном видео мы рассмотрим создание 1000 прокси. Потому что у нас 500 мега, 512 мегабайт ОЗУ, он потянет максимум 1000 прокси с одним логином и паролем. Если же, опять же, с разными логинами и паролями, то в два раза меньше. Так, ищем. Так, урок первый. Так, наш скрипт, написание скриптов. И вот здесь нам нужен наш скрипт. А именно вот этот вот скрипт, он создает один логин и пароль на все прокси. Так. Открываем наш скрипт, и здесь нам нужно вот эти данные немножко подредактировать. А именно нашу подсеть, которую мы можем узнать в почте свою подсеть. Так, Notepad вот у нас открылся. Так, наша подсеть вот такая вот. IPv4, можем скопировать уже SSH клиента. И тоже вставляем вот сюда. IPv4, ctrl V. Так, MaxCount, это количество Foxy, которые мы хотим установить, 1000 в данном случае по умолчанию. Логин и пароль. Но логин и пароль здесь уже не столь важно. Выбирайте любые с английской раскладкой клавиатуры. Ну вот, допустим, вот такой вот у нас, конечно, длинный логин, вот такой логин, но и пароль, который будет состоять из цифр. Так, ну и все, в принципе, сохраняем. И теперь нам нужно запустить этот скрипт. А, так, запуск скрипта. И, насколько я помню, вот так вот у нас должен выглядеть вот такие вот команды для того, чтобы запустить вот, эти. А, вот этот скрипт. Именно proc 48 king 1 Просто KING это запуск с разными логинными паролями и паролями. King1 это с одинаковыми логинами и паролями. Чтобы ставить консоль, я думаю, вы уже в курсе, надо тапнуть правой кнопкой мыши на, в области консоли. Так, и нажимаем Enter. Все, теперь нам нужно дождаться всплывающего окна, которое нам, к сожалению, всегда мешает для, того, чтобы, для автоматизации. При автоматизации процесса оно всплывает, и нужно непосредственно с клавиатуры забить подтвердить свое действие сейчас я поставлю на паузу и после того как окно всплывет мы продолжим вот такое вот у нас окно всплывает и что нужно нажать enter опять нажать enter и подтвердить yes все после этого автоматически продолжится установка работа скрипта и мы немножко подождем Дожидаемся отработки, в принципе скрипта идет дальше и здесь больше никаких не надо э, наших трудозатрат, можно в принципе свернуть, вот. почему-то именно через proxy.su не получилось, все он настраивает, конфигурирует три прокси. Главный конфигуратор 3-прокси настраивает PPD, но что-то почему-то не получается. Пользуясь моментом, хочу прорекламировать свой сайт по -про продаже прокси IPv4. Как раз баннер расположен на сайте прокси IPv4. И здесь я продаю индивидуальные прокси IPv4 напрямую от провайдера, то есть этот хостер не, ну, не такой вот прям распространенный он находится в санкт-петербурге и чтобы допустим купить сервак у него у этого э, хостера на в стойке нужно непосредственно переписываться и списываться просто так то есть э, тупо зайти на сайт и купить э, но ну, это вам не удастся из-за этого э, есть какие-то ограничения все-таки по э, за именно вот их подсетей IPv4, меня это заинтересовало В принципе, купил, потестировал Мне это очень понравилось Правда, не столько много подсетей здесь Но все-таки 5 подсетей имеется Много IP-шников у них И в принципе Здесь разделение сделал По, по, соц, по соцсетям То есть индивидуально каждому выдается свой логин и пароль, который подходит а, непосредственно только к этому айпишнику и доступ имеется а, или к а, инстаграму, или к ютубу, или к, вконтакте, или авито или одноклассники то есть даже наоборот знаете как здесь сделано хитро здесь и э, допустим индивидуально и пиво 4 для инстаграма и фейсбука читаем описание прокси, дос, прокси доступны все сайты доступны все сайты кроме авито одноклассников вконтакте и youtube здесь надо подписать еще то есть, чтобы они не пересекались между собой. Из-за этого цена на прокси, на IPv4 достаточно низкая. То есть, если вы хотите, допустим, парсить там Google или использовать для прокси IPv4 для, для YouTube, то, пожалуйста, вот 20 рублей один айпишник, это очень дешево. Для Инстаграма немножко подороже, 50 рублей. Для контакта 40 рублей, для авито 50, для одноклассников 30 рублей. Также можно еще добавить несколько социальных сетей и тем самым снизить себестоимость одного прокси IPv4. Так что пользуйтесь, как видите, не так их много, разбирают. Ну ладно, так, посмотрим, что у нас здесь. Так, все, у нас скрипт доработал до конца то есть отработал а последняя команда к not это ошибка не обращайте на нее внимания, это просто защита от записи так что нужно сделать дальше нам нужно открыть на ftp клиент обновить и здесь появится папочка такая 3 прокси открываем ее и ищем наш главный конфигуратор 3 прокси cfg вот он у нас так а зачем он нам нужен? Открываем, и здесь уже наши исходящие изгенерированные IPv6 адреса. Также наш IPv4 входящий, наши логины и пароли 1 на все прокси. Берем, копируем логин и пароль, которые мы задавали непосредственно в скрипте, если вы помните вот они. И копируем. И теперь нам нужно открыть папку. Так, диск D, 3 прокси, видео мануал и с одним логином и паролем. Uh, урок первый и здесь у меня уже формирование прокси листа Excel файл, где при помощи Excel мы формируем прокси лист наш. Так, сюда вставляем uh, логин и пароль, CL удаляем Так и наш IP в четвертый который мы здесь копируем. Ctrl-C, э, вставляем двоеточие, Ctrl-V, и здесь мы устанавливали 1000 прокси, э, вот они у нас, вот они здесь формируются, э, IP двоеточие порт, собака, логин, э, двоеточие пароль. Именно в таком формате нам нужно 1000. <coughs> так, сейчас посмотрим до какого файла у нас растянут э, документ, к сожалению, не до конца, нам нужно до 1000. Так, вот, до 1000 растягиваем. И теперь нам нужно скопировать все вот эти вот, весь столбик. Так, Ctrl-C. А перед этим можно посмотреть, сколько ОЗУ у нас осталось из 1000 мегабайт. С одним логином паролем мы подняли, а вернее 500 мегабайт на ОЗУ у нас на серваке. А подняли 1000 прокси. При этом надо узнать, сколько свободной памяти у нас осталось. На, данном, на данный момент, как видим, 16 мегабайт. Это очень мало. И нужно ребутнуть нам сервак, пока мы конфигурируем, создаем прокси-лист, чтобы у нас ОЗО освободилось. Все, происходит дисконнект. Тем самым мы перезагружаем, ребутаем сервак. Так, Теперь нам нужно открыть текстовый документ и вставить сюда все наши прокси. Файл «Сохранить как». Так, клиенты прокси, и здесь сохраняем, я сохраняю по а, имени непосредственно самого сервера айпишника. Сохранить. Так, теперь открываем социал Так, программа запущена. Так, где она? Вот, удаляем старые здесь айпишники, и добавляем прокси лист, который мы только что вот создали. 149 добавить. Так, посмотрим, ребутнулся ли наш сервер. Так, пока не ребутнулся. Сейчас вот здесь подгрузятся еще и руки наши. Подождем немножко. Так, а если мы создаем с разными логинами и паролями, то сейчас я расскажу. Вот здесь у нас появляется текстовый документ непосредственно со всеми нашими проксями. То есть еще удобнее. То есть надо будет, просто скопировать все данные отсюда. Просто или просто скопировать прокси лист в текстовом виде документе. Так, так, ребутнулся сервак и проверим один из адресов. Работает. Теперь можем ребут, проверить все. Но перед этим мы проверим свободной памяти, сколько у нас осталось, и помог, помог ли нам ребут. Так, FreeM, и да, видим, что свободной памяти 155, занято 82, в общей сложности было 455 мегабайт. ну, что-то какие-то по серии было, предоставляется вообще 512. Так, теперь мы опять же нажимаем проверить все, Собот у нас жалостно грузится, сворачиваем его, ага, не сворачивается. Ну ладно, пусть он работает, пока. Будем наблюдать просто процесс подгрузки наш, нашей ОЗУшки. Видите, как видим, было 155, стало 134, то есть при чекании ОЗУ все-таки потребляется. Но самый максимальный пик это тогда, когда мы запускаем непосредственно сами, сам процесс 3PROXY. Так, если мы будем, допустим, юзать тысячу прокси одновременно в один поток, то, конечно же, может, может быть случится такое, такое, то, что у нас ОЗУ просто тупо-напросто не хватит. Но в один поток тысячу прокси, я думаю, мало кто будет юзать, но все же такая тенденция есть. Так, вроде Собот у нас очнулся, опять проверим FreeM, 81 гигабайт. И у нас что там с чеканием? Так. но вроде все он чекнул, да, все, все работают. У нас все прокси в рабочем состоянии. Опять проверяем. Ну, 80, вот э, в принципе, и все. Да, больше не падает. То есть 81. Но все, уже, в принципе, пошло на возрастание. Немножко 1 мегабайт. Все, наши прокси работают, мы чекнули. ОЗУ на данный момент хватает. Если у вас будет какие-то, допустим, проблемы, и какие-то прокси будут отваливаться, ну вот, допустим, по особо, как бы все он чекнул, если какие-то проблемы, то он, допустим, там пару, половину может не чекнуть, но вот смотри, смотрим, вот один, допустим, не рабочий, если мы проверим, то он заработает. Вот такие вот моменты есть, которые зависят от ОЗУ нашей памяти. Если... При повторной, допустим, проверке, или вы заметили, что прокси не работают какие-либо, просто э, забейте в консоль э, команду «reboot» и ребутните серва, в принципе, это вам должно помочь. На этом до свидания. Для того, чтобы, самое главное, не сказал, для того, чтобы получить этот скрипт, нужно обратиться ко мне в ВКонтакте, э, который, данные которые я оставлю в описании под видео а именно непосредственно на мою страницу вы попадете. Вот, вот это будет ссылка указана под видео. Пишите мне, и мы с вами будем уже разговаривать непосредственно. Проверяйте э, вас э, в наличии рефералов и уже потом уже предоставлять вам скрипт. На этом до свидания, пока-пока.